Вопрос достаточно важный, ключевой, опять же, привожу это на собственной практике, на собственных примерах, на затыках, которые бывают у клиентов, да, которые очень часто просто элементарно не знают, чего они хотят. То есть, сказать и ответить на вопрос, что я хочу глобально, никто не может. То есть, опять же, состоятельные люди которые уже имеют капитал, они точно знают, чего они хотят. То есть, они знают в цифрах, какая должна быть норма доходности, они знают, к какому капиталу они стремятся через 5, 10, 15 лет, что у меня очень круто отзывается. Когда же мы говорим о среднем классе. Мы не знаем, чего мы хотим, мы не знаем нашего пункта назначения, и, соответственно, мы не знаем, что делать, куда плыть. И в этом случае, получается, каждая смена направления ветра приводит к тому, что мы теряем курс. Мы теряем курс, потому что нет понимания, куда же мы все-таки движемся. Я могу, наверное, своей практике сказать, что я увлекаюсь там, парусом, да то есть сейчас стоит вопрос покупки катамарана для меня парусного, и есть такие большие паруса, может быть, видели где-нибудь или в гонках, да, или самостоятельно были в путешествиях, то есть, есть стаксель, есть грот. И когда есть хороший, классный, попутный ветер, то есть, так называемый парус-стенакер, да, то есть, это парус, который легкий, да, который большой, у него большая площадь, большая парусность, соответственно, когда идет попутный ветер, и он тебе сопутствует по курсу, да, то очень сильно ускоряется лодка. Почему я про это говорю, да, то есть, это к вопросу о том пункт назначения, да, то есть, куда должен следовать наш корабль жизни, куда мы должны идти. И многих это вызывает очень большой вопрос, почему, откуда? сталкиваются такие проблемы, да, с, чего, с чем связаны эти сложности, что люди не знают, чего они хотят. Очень много чего нам навязано нашими родителями, да? то есть нашими родителями, то есть что для них являлось ценным. То есть в Советском Союзе иметь свой угол, иметь свою квартиру, это считалось безопасно, да, то есть если у тебя есть свой угол, если у тебя есть свой кров, то в этом случае ты чувствуешь безопасно, бы с тобой ни произошло, ты там всегда будет крыша над головой. И соответственно это длится не просто откуда это идет, да, это идет там с Начало 20 века, да, когда там еще в 1861 году, получается, отменили крепостное право, когда очень много людей пришло из, из деревень, пришло в города, очень насущным был вопрос где жить, да, то есть, и это было очень важно, и оттуда все это время тянется. Очень важным, да, уже, наверное, на протяжении трех-четырех поколений для России очень важно это иметь. Несмотря на то, что произошла коренная смена парадигмы, несмотря на то, что сейчас можно спокойно арендовать недвижимость, находиться в любой точке планеты, не привязываться к чему бы то ни было, для кого-то это является ключевым моментом и это не мы виноваты. Да? То есть, этот паттерн, он идет из прошлого и здесь получается, что… Есть какие-то цели, которые мы перед собой ставим, да, или наши супруги ставят, транслируя ценности предыдущего поколения, что для них было важным, и здесь получается, что мы вроде бы покупаем квартиру в ипотеке, даже не реализовывая свои собственные желания. Да, то есть, здесь, наверное, в качестве примера я неоднократно приводил, да, то есть квартира, в которой, допустим, живу в настоящий момент я, стоит 100 миллионов рублей, да, то есть, или я покупаю эту квартиру за 100 миллионов. И тогда мне, соответственно, нужно эти 100 миллионов выложить. А с другой стороны, я эту квартиру арендую, да, я ее арендую. Да, может быть, недешево, дешево, стоит она 135 тысяч рублей, но опять-таки это не 100 миллионов, то есть, если я со 100 миллионов могу делать 30 процентов и снимать эту квартиру за 135 тысяч рублей в месяц, да, то есть, таким образом распорядиться. И действительно, к чему я это говорю, к тому, что очень важен фильтр, да, ваши цели или не ваши цели.